Вот представь себе ситуацию, ты пользуешься айфоном, и внезапно система решает выгрузить в облако определенные приложения. И одним из них стал, к примеру, Сбербанк, которого в App Store на данный момент нет. Ну или ты приобрел себе новый айфончик, а приложение, которое больше недоступно в веб-сторе, попросту не восстанавливается при переносе данных с одного девайса на другой. С андроидом то все в разы легче, а покашечку накатил, и вот, пожалуйста, пользуйся на здоровье. А вот, а вот у нас на айфоне зато вот вот не лагает ничего. Вот, да, ничего не работает, ни оплата карты, ни приложение, но.. Но зато iPhone, да. В целом на этом видео можно было бы заканчивать, но iPhone же тоже не пальцем деланы. Да ладно, да ладно. Поэтому способ скачать пресловутое приложение Сберы и многие другие, которые на данный момент по тем или иным причинам недоступны в яблочном магазине, все же есть. И нет, речь не про сбол, который тоже недавно удалили. Опять. Или снова. О, вот как вам больше нравится, так и говорите. Счастливые подобных обзоров не смотрят и бы успели скачать избер, избол на свои телефоны заранее. Но вот бывают с гаджетами все возможные приколы. Сгрузилось приложение в облако, ребенок взял что-то там, натыкал, или вы сами в ппх случайно удалили программу. На самом деле это не страшно, ведь с развитием технологий в 21 веке человек из любой передряги выберется, особенно если речь идет про файлы и данные на смартфонах, компьютерах и прочих современных устройствах. Однако есть одно но. Увы ях, но не дошел еще технический прогресс, чтобы проворачивать разные приколюхи с айфонами без компьютера. Возможно, Возможно, рано или поздно такое все-таки случится, но пока что пользуемся тем, что имеем и уже нормально. На самом деле я не очень люблю это говорить, но давайте поступим с вами следующим образом. Прямо сейчас я удалю рабочее приложение Сбербанка, загруженное через App Store на своем iPhone 10R. Вот так вот берешь раз-раз, кликаешь, удаляешь и все. Приложение больше нет. Теперь я покажу вам метод загрузки удаленных приложений из App Store, который недоступны на данный момент в вашем регионе по тем или иным причинам. Далее вы пробуйте сделать все то же самое, но уже на вашем телефоне и если у вас все получается и работает вы оформляете подписчику на канал, ставите лайкос этому видосу и делитесь им со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Итак, значит, рецепт приготовления на самом деле прост. Один компьютер на винде, один iPhone без пера, сбол еще каких-нибудь недоступных приложух, шнур Lightning и пару минут вашего времени. Подключаем телефон к компьютеру и загружаем приложение от ребят из Терна Шейр, iCareFone на наш компьютер. После загрузки и установки запускаем утилиту и кликаем на раздел управления слева. Затем выбираем пункт приложения и переходим в меню Загрузка приложений. Теперь дело за малым. Вбиваем в поиск название нужной программы или выбираем из рекомендуемых. Щелкаем на значок облака и дожидаемся конца загрузки приложений на телефон. В моем случае я буду грузить Сбербанк. Готово! Возможно, выглядит как какой-то наекидалово, но все на самом деле и правда работает. За сохранность своих данных можно не переживать, ибо по сути такой метод загрузки программ равносильен скачиванию приложений из покупок в вашем Apple ID. Самое интересное, что теперь удалить приложение можно хоть каждый день и не бояться, что в какой-то момент вы не сможете его загрузить. Благо рабочий и бесплатный метод теперь у вас всегда по-другой. А на этом, пожалуй, все. Не забудьте загрузить бесплатные, действительно нужное и полезное приложение от ребят из Терна Шейр, iCareFone. На ваш компьютер До встречи в следующих выпусках Пока